Тайга Привет, скажи подписчикам привет Ну, что ты? Тайга Поздоровайся с людьми Давай, поздоровайся Ты же умная девочка Тайга Ну, что ты улеглась? Тайгоша А, Тайгоша ну, ты только что бегала. Твое любимое занятие, да? Делать мусор меньше, чтобы его было не видно. Да? Тайга. Что ты кидаешься на мои ноги? Что ты? Ты у нас подросла, выросла, да, чуть-чуть? Так уж Не трожь мои ноги, нельзя Ты понимаешь, команду нельзя уже, да? Постепенно начинаешь выучивать команды Нельзя и на место уже знаешь, да? Знаешь уже что такое нельзя на место? Все-таки уже три с половиной месяца. Уже взрослая. Да? Ты Гоша Что там нашла? Ай, игрушку косточку нашла. Да? О, косточка вкуснее, чем колечко, да? Опять моя нога. Нельзя!